глаз бездонный океан В них страсть, соблазн, коварное влечение В них благородство, гордость и обман И мука, и мечта, и наслаждение Тебя таким вот полюбила я Я до тебя таким и встречала, и пусть же слухом полнится земля, пусть, говорят, нас небо повенчало, если сердцем овладеет грусть, в свои глаза взгляну я без опаски, а люди осуждают меня пусть. И ангел мой, ты словно принц сказки. Мир твой глаз, бездонный океан, В них страсть, соблазн, коварное влечение. Благородство, гордость и обман, и мука, и мечта, и наслаждение. В твоих глазах тонуя вновь и вновь, в них собрано небесных тел, свечение. Я вижу в них и счастье, и любовь. Ты лучшие создателя творения, Я вижу в них и счастье, и любовь. Ты лучшие создателя творения.